Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с обоями от немецкого бренда Rush, коллекция виниловых обоев Crispy Paper. С основанием первой фабрики Rush в 1861 году компания приобрела всемирную известность и открыла представительство в таких городах, как Париж, Амстердам, Копенгаген и Лондон. В 1997 году открылось официальное представительство в Украине. Известный немецкий бренд Rush представляет в своей коллекции Crispy Paper оригинальные, стильные и недорогие обои, которые преобразят ваше жилое помещение в предмет изыска и эстетического удовольствия. Ознакомившись с коллекцией Crispy Paper, можно отметить оригинальное сочетание классических и необычных цветов. Комбинация светлых и ярких цветов создаст незабываемое настроение в вашем доме. Красивая и изящная имитация поверхности бумаги, железных ящиков, газет, деревянных панелей, мозаики, орнаменты и листья и изображения животных позволят воплотить в жизнь вашу уникальную дизайнерскую мечту. Коллекция разнообразна по сюжетной стилистике. Обои могут быть использованы для создания неординарного современного интерьера и подойдут как для оформления коммерческих помещений, таких как кафе или ресторан, так и для декора комнат в вашем доме. Чтобы соответствовать требованиям самых взыскательных покупателей, фабрика сотрудничает с дизайнерами со всего мира. Фактура с невыраженным рельефом, объем или 3D-эффекты достигаются за счет света и теней рисунка обоев. Обои Crispy Paper хорошо комбинируются как с искусственным, так и с естественным светом. Современные технологии производства обоев позволяют без проблем выполнить качественную ремонтную работу, которая касается их монтажа. Обои виниловые на флизелиновой основе. Они имеют матовую поверхность, устойчивы к свету и к любым физическим раздражителям. Обои из этого каталога – это только высокое качество, необычный и утонченный дизайн каждого полотна. Длина рулона стандартная составляет 10 метров, ширина – 53 сантиметра. Ассортимент фабрики «Раш» предлагает модные, стильные и оригинальные обои и может удовлетворить самый изысканный вкус. Продукция бренда благодаря широкому ассортименту способна представить товар для всех уровней рынка. Цель фабрики всегда состояла в том, чтобы удовлетворить своих клиентов инновационными продуктами высокого качества, которые производятся с заботой, по всем экологическим требованиям и высоким стандартам, с использованием качественного сырья и применением современных технологий. Одна из сильных сторон бренда – это его возможность выпускать обои в ограниченных количествах индивидуально для каждого клиента. Посмотреть каталог продукции коллекции Rush Crispy Paper вы можете в нашем интернет-магазине Keramis. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.